Табельщик – сотрудник, который создает табель для одного или нескольких подразделений. Табельщик назначается для подразделения. Список подразделений можно найти в разделе «Настройка», «Предприятие», «Подразделение». Найти нужное подразделение можно с помощью поиска. При выборе подразделения, для которого будет создаваться табельщик, обратите внимание на подчиненные ему элементы. Табельщику, созданному для подразделения, имеющего подчиненные, будет доступно создание и просмотр табелей для своего подразделения и подчиненных ему. Так, например, табельщик, созданный для подразделения «Глава возможностей», сможет создавать табели не только для подразделения, закрепленного за ним, но и для подразделений «Петухи и утки», «Институт длинный язык» и так далее. Для добавления табельщиков предусмотрена гиперссылка «Табельщики подразделений ЗДК», при нажатии на данную гиперссылку отображается список табельщиков для открытого подразделения, если для подразделения были созданы табельщики. Чтобы добавить табельщика для подразделения, необходимо нажать кнопку «Создать». В поле доступны документы с, с какого числа будет действовать запись по табельщику. Если мы укажем у табельщика дату 5 июля, то это будет значить, что права табельщика для указанного подразделения будут доступны ему с 5 июля. Подразделение автоматически заполняется то, которое вы выбрали при создании табельщика. Менять его не стоит. Зачем тогда вы находили нужное вам подразделение? Табельщик сможет создать и посмотреть информацию только по тем подразделениям, которые будут за ним закреплены. Для того, чтобы указать фио сотрудника, который будет табельщиком, нужно нажать на кнопку выбора из списка «Треугольник направленный вниз» и выбрать вариант «Показать все». Откроется список сотрудников, которые работают в данном подразделении. Из этого списка нужно выбрать сотрудника двойным щелчком мыши. От флажка «Действует» зависит активность указанного пользователя в программе. Если галочка стоит, то это значит, что сотрудник является табельщиком с указанного числа. Для того, чтобы снять с человека полномочия табельщика, нужно создать новую запись, указать дату, с какого числа сотрудник не будет являться табельщиком, и оставить флажок действует пустым. Для чего это нужно? Почему нельзя просто изменить существующую запись, убрав в ней флажок? Дело в том, что в программе необходимо хранить историю табельщиков. К тому же физически изменить запись будет невозможно по истечению определенного периода, когда после даты создания пройдет месяц. После того, как все поля окна создания табельщика будут заполнены, необходимо сохранить изменения с помощью кнопок «Записать» или «Записать и закрыть». После создания табельщика в списке табельщиков открытого подразделения появится строка с информацией о созданном табельщике, дата, с которой действует запись, его фью и сведения о том, закреплены или сняты полномочия табельщика для открытого подразделения. Давайте посмотрим, работу флажка действует на примере. Нам нужно дать права табельщику сотруднику на месяц август. Для этого создаем две записи с одним и тем же сотрудником – Эшли Уилкс с галочкой «Действовать на начало месяца» и без галочки с датой окончания месяца. После создания табельщика изменения вступят в силу в 7 вечера, и уже утром сотрудник сможет приступить к созданию табелей. Если сотрудник не работал ранее в программе, то будет создан новый пользователь с ролью табельщик, который сможет зайти в систему через ссылку на «Вместе», создать табели и посмотреть существующие для закрепленных за ним подразделений. При снятии полномочия табельщика для подразделения пользователь не сможет создавать и просматривать табели при входе в систему с числа, которые отменяет права табельщика. Если табельщик был создан в системе только для формирования табелей и другие функции ему недоступны, то при снятии полномочий со всех закрепленных за ним подразделений он больше не сможет зайти в программу с даты, которая отменяет права табельщика.